Значит, ты считаешь, что ты обязательно игрушку хватит. вытащишь? Да, На. все, хватит. А если не вытащишь, не мы хватит. с тобой договорились, что будет. Тут Тут время! Быстрее! Быстрее. Блин! Вс твои экрана! А, экран. вон. а вон еще один раз? Вс, у тебя был один шанс. Вот вы здесь еще одна. Ну, у меня много чего есть. Шанс был один, мы договаривались да, на один нет, шанс. Для меня не надо. Нельзя, не да? Почему да. у тебя не получилось? Да потому что я неправильно на нее направил, Я взял, я не. неправильно направила на нее. Я неправильно направила на нее стрельчо, на... баб. Кого? Вот этого. Я Вот этого желтенького. Да. Миньюна. Я, я его пустил. Попис... Ну. И вы все-все денежки истратили, да? Да. А зачем ты туда пихаешь э, чек? Баба, смотри, я почти сюда взял виньона. Он уже будет тут. Она сама стала скрываться, и он упал вот так в пугу. Да, да, да. А что я вам утром говорила? Что-то мы не сможем. Так. И надо было что? то говорит уже. Что так говорит? Говорит. То есть вы... Я надеюсь на то, что вы сделаете следующий вывод больше в этот тупой железный автомат даром деньги бросать не будем. Мам, я прям продумала. Я увидим миньона. Я буду ой, из миньонечка поймаю. Я, я, поняла, его, я, его я поняла. Я поняла. Скажи, пожалуйста, будешь еще сюда деньги кидать? Вы что, звоните друг другу? Да. Угу. Баба, а. любянка, да. Вот за этот дом зайти надо. За полушой, полукруглый. Как ты думаешь, сколько тут этажей? Где? В этом доме. В этом Потом. Да. да? А ты? Толя двадцать два насчитал. А ты насчитал 25? Раз, два, три, четыре, в этом Здесь двадцать, да? Там 22, 20. Там 25. Я сам Там 25. А, да, двадцать 22. Не кричите. 5. Ветер синий. Ветер Как-то ничего, райончик. Ничего, ну, понравилось? Да. Ну, здесь мне понравилось больше, чем там, на Самаркандском бульваре. Там как-то очень манныло всё. тебе. Что? Понравилось мне понравилось. а тебе понравилось? Как? Я тут живу еще. Живешь? Ага. Как ты тут живешь? Когда-то жил, все нормально. Когда-то жил? Ага. А теперь где ты живешь? В Кунгуре. А, -а, -а. а что ты там живешь? Веселее, веселее, чем в Кунгуре. Тогда, Здесь веселее, чем в Кунгуре? А -а -а. А что тебе здесь понравилось веселее? Василий, горько, то, как, то, а Россия, город большой, не только как это-то, а Россия-то. Осторожно, переходим быстро, быстро, быстро, быстро. Ну, рекламу, ну и что? Вдруг ты опять будешь продавать рекламу, да, бабка? Ну, я в обязательно. Да. Вот он, наверное. Наверное. Вот это скажем, прекрасное скажем. здание. Да. А вот там, смотри, дома, да? А? Высотки московские. Папа, все одинаковые-то. Ну да. Интересные такие башни. Папа, вот это... а. тут тоже такая машина вроде. Где? Во! А, которая улицу подметает? Да. Она нас тут не задавила. А как, как не задавила? Она немножко... О, не веган, другая уже. Пылесосик. Видишь? Она ну, только пылесосит, она еще водой приливается. Да, ну пыль при... убирает, пыль, чтобы не было пыльно на улице. Не то, как у нас там, у дома там. Ну так, да, да. Там да. она да. только очищается и все. Пап, а. не забудь, у меня дома лаборатория. Какая? Забыла. Дома где? В Кунгуре? Нет, когда я в Кунгуре. Ого, <соединяющие> а -а -а. он хочет поставить свою патрульку, да? Хорошо. Пап, да, ты что, снимаешь? Да нет, просто как да. Там даже Маш три башни с такими антеннами, да? Да, да. О, тут три одинаковых башни. Да. А почему это фароль? Фароль? Да. От чего? Открыть. О, да, что-то? Да. Вы, наверное, нет. Помнишь? Нет. Опять сказать? Да. 1, 3, 2. Там собаки безумные он лежат. 1, 3, 2. Запомнила? В тенечке. Сколько градусов? Бедные собачки. Да, мам? Очень жарко. Снимай кофт. Футочку сняла. Так, в голове. В голове, жалко. Пас, вот видите, тациус белый, а там посерединке тут немножко стихлянная, да, мал. Какие интересные башни-то. Тем более, три таких одинаковых, да, Да, там люди живут в нем. Тридцать этажей, наверное, да, баба? Наверное. Ну, неси сам, у меня руки заняты все, видишь? Мне напоминает, это тот район, где мы были день рождения, только справляли. Да-да-да-да-да. Напоминает, но это другой район. Затраба, тут не было, где дом собак. Там тоже такие башни. Баба! Ну да, Это он! Похоже сейчас. Вы... Им нет. Что? Баб, Про... Он хочет просить. Говори, спрашивай. Нет, кому? Что, кому скажем? Что? Аква. Да и так видно по всяким Рисунком. рисункам. По рисункам и так видно, что это аквапарк. Интересно, напрывила солнце, наполивина океан, напрывили на обитаемый остров. Да-да-да. <говорит> нам, нам понравится там купаться. Я думаю, что понравится. Когда мы Паша, были, взялся, а думаете, когда мы были, да. Да, да. Да. Я бы тоже думать мог, я бы тоже думал, на Все будет хорошо. Но это случай очень редкий бывает, один из тысяч таких случаев. Это просто кино. Это было просто кино. Да. Да. Ты не знаешь, почему как-то у нас ламостануя вирус есть? Не Знаю. какой-нибудь вообще... а, вот, <ЗИНАЛ> вот велики можно ставить весе а, а, ну, можно купить телефон, можно купить телефон? Да, да не мы сейчас не будем смотреть Может, мы сейчас идем в другую сторону ведь мы отправились в аквапарк. Не знаем, куда идти. Но спросили, нам сказали, что надо идти в эту сторону. Люблинская 112. А, а у нас Люблинская 110. Прекрасненькие такие туалетики с цветочками. В сторону Шана. Молодые люди На метро Выкину уезжали, был дождь, сюда приехали, здесь солнце, лето и жара. 13 остановок, перестанции метро, проехали с пересадкой. Рябина, Лен. Ну, что, идите. Папец, ну пойдем, идите, поднимайтесь. Да, он убежал. Все, короче, потеряла своих детей. Один скатился с горки, с этой, а другой побоялся, и теперь я их обоих потеряла. Где они у меня? Не вижу, не вижу никого. Вижу Максима. А где Толя-то? Ну а где он? Он туда спустился, ищи его где-то. Нет, я поднялся, уже исследовал. Так. Выводы. Максим скатился Толика не вижу Толик вообще потерялся Пошла искать Толика Да, да, да, кафе. А Не хочу. Сейчас я. три горки получается, одна высоченная красная, зеленая с завитушками и одна простая. Так, Толя не с одной горки не скатился, боится. А Максим уже две уже две испробовал, но я его потеряла опять. Где он выпрыгнет с этим бубликом? Он поехал кататься вот по этой зеленой трубе. Но она не труба, а желтый, то есть с самого верха. Крутится вот так. Он ушел туда с желтым бубликом. Где его ловить, я не знаю. Наверное, где-то там. Вот он там. Че, устал, Максим? Не устал? Спать захочется? Нет? От а тебе, Толя? Нет. Хочется спать? Нет? Нет? Нет. Большой эскалатор. Нет. длинный подлинный, Наверное, целый километр.